Еще одна цветочная красотка. Сумка-цветочный принт. Золотой дождь. Сумчатый эксперт. Эту модель я показывала не единожды. Ее очень любят наши э, розничные покупатели в Она не так давно была у нас в красивом такой рыже-оранжевом. Теперь она в комбинации со спокойно грязно-розовым. Э, э, малиновый такой грязный цвет. Да? Да. Красивая кисточка. С шикарным логотипом компании. Сзади карман на молнии. Вот такое дно. Цена сумки 2000. Подписчикам 10% скидки. Как всегда напоминаю. Очень удобный раскрыв. Две молнии. Можно раскрыть сумку наполовину. И залезть, взять то, что вам нужно и удобно. Либо раскрыть полностью. Смотрите, какой удобный раскрыв. Сумка делится пополам сейфик, да, перегородочка, на задней стенке кармашек на молнии, на передней два традиционных кармашка. Вот такая красота у нас пришла. Это уже исходя из коллекции «Лето-осень». Кому нужно, кому интересно, сумки у нас приходят не по 10 штук, а по поменьше, чуть-чуть. Так как у нас опты-розница, если кому-то нравится, сумки бронируйте. У номер телефона 8904-436-0956. Подключены все мессенджеры. Мы есть также в остальных соцсетях. Все контакты оставлены под видео в описании. Жду вас.